Еще один неудачник, дружище. Я же говорил, что никто не может управлять симбиозом. И не мог до сих пор. Глубокий вдох, Спайди. Все закончилось. Просто еще один день в жизни. Ой, что это за. Это Арк? Еще два. Стане на грани разрушения. Не могу сбросить его. концов арк спас именно симбиоз вот так шуточки чудесное окончание чудесного дня а семь что это за давай хорошо что черная кошка перезвонила тебе сынок кажется как раз вовремя кстати спайди ты можешь взять для нас автограф капитан америка Оу, oh. oh. any... Каратель, у тебя есть стройки? Нет. So... Кстати, спасибо, что присоединился к нам, Спайди. О, oh, oh, извините, раньше было недосуг. World. Спасал мир. А выиграть у вас в карты будет You're очень просто. Твои спайдер-сенсоры oh, тебе здесь не помогут. Кто бы говорил, ты весь вечер подсматриваешь мои карты. Мне не нужно подглядывать в твои карты, Каратель. You're Твой блеф просто очевиден. So... Okay, хорошо, okay. хорошо. Пусть okay. это будет честная игра друзей. О, кто постоянно приглашает этого парня? Hey, ребята, успокойтесь. Hey, up, Смотрите, it's малыши, я в огне страсти. We've Стойте минутку. Погодите. Ребята, вы все работали вместе. И не смогли справиться со Спайдерменом? Это не моя вина. План Доктора Ока был ужасен. Все знают, что нельзя управлять симбиозом. Стойте. Я носорог. Он скорпион. Он осьминог. А кто такой мистерио? Так что, Райна, у тебя есть тройки? Хей! Да у меня бинго! Вы, ребята, думаете, что вы умны? Я выиграл! Как тебе док? это, док? Победа за мной! А вы все всегда смеялись надо мной! А кто крутой сейчас? Погодите-ка! Я ошибся! Внутренний я Питера Паркера — замечательный спайдермен. Его способность лазить по стенам и использовать паутину дает ему неоспоримое преимущество, и поэтому он стал самым известным героем. Спайдер-сенсоры активны. Наш отважный высокоинтеллектуальный герой может иногда нервничать. Харди, также известная как Черная Кошка, она одна из немногих подруг Спайди, которая знает его истинную натуру. Возрожденный доктор Октавио использует свои знания на благо человечества. Одна из работ Паркера – журналиста. Брок винит Паркера в своей плохой репутации, как журналиста. А когда Брок – симбионт, у нас появляется Веном. Хм, не очень дружелюбно, верно? Он что, не знает, что преступники должны быть наказаны, особенно когда спайги поблизости? Старина Джей Джей, босс Питера в Дейли Бюгл. К сожалению, одной из целей его жизни стало доказать, что Спайдермен не герой, а угроза миру. Один из самых опасных врагов Спайди. Ненависть Скорпиона к Спайди меркнет только перед его ненавистью к Джею Джонсону Джеймсону. Он обвиняет его в том, что он застрял в костюме Скорпиона. Тот же самый инцидент, который в свое время перекроил ход истории, дал этому герою замечательные силы для борьбы с преступностью. Его штаб находится в Нью-Йорке, в месте, которое называется «Чертова кухня». Достопримечательности Нью-Йорка Может быть, это достопримечательность Нью-Йорка. Костюм Райна, сделанный из суперполимеров, дает ему его огромную силу. Он делает его физически неуязвимым, а поэтому очень опасным. Джонни Сторм. Еще один герой, и притом один из близких друзей супергероев нашего Спайдермена. Веном – один из злейших врагов Спайдермена, и он сделает все возможное, чтобы разрушить его жизнь. Полученные в ходе эксперимента над ящерицами, эти существа одновременно сильные и злые. Берегись их, Спайди. Ящер – продукт неудавшегося эксперимента. Мэри Джейн. Любимая жена Питера Паркера. Симбиоты. Злые и опасные существа. Всегда появляются неожиданно. Квентин Бек. Также известный как Мистерио. Иллюзионист. Фрэнк Кастер. Борется со злом под именем Карателя. Его стиль — стиль в Не настолько возрожденный, как Док, Черный Арк продолжает наводить ужас на город. Странное и ужасное сочетание — Отпрыск симбионт Венома со смертоносными навыками Клитуса Кэссиди. Получился Карнедж, самый смертоносный из симбионтов. Гротескный симбионт. Доктор Арк. Мститель и блюститель порядка. «Капитан Америка! Образцовый герой мира!»